непонятно. Как этот раз начинается? Так, Хотя я уже не верил. Начинается с планеты Сальта. Это мы видели. Ну, уже в сцене Хэлла лапает молот. Это мы видели в тизере. Ну, снова планета Сальта. И как только попадает в плен.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 Не, я легко тебя дали. быстро не может, Ну, я живой. не дай войти, сделали Но он возродится по моему образу. Посмотрите какие там ребята были. ты будешь рад мне. Кейт Блан, что-то на лекаре. Вот, кстати, Погибель всего. Так что это я собираю его. Да, да. Пока вы только... ты не Блин, круто. Я в окне смерти. Тора команда Тора. Высокое напряжение. Че было с Тором? Высокое напряжение человеком. Исполненные ярости глупцы. стоим. Ну, как вода. Ну, скорее, робок, как огонь. ха как бушующий огонь. Тор, как тлеющий огонь. Чего я разговаривал? Тор, как тлеющий огонь. В кино Суртур. Этот злодей, ребята, Суртур. Тор, три, высокое напряжение, блин. В кино со второго ноября. Охуеть! <laughs>